Для того, чтобы Хаги работал, нужно все пропорции поставить на 100%, а Бойбу Тайп на 0%. Также нужно отключить все формы для тела, рук и ног, чтобы они стали квадратными. Должно получиться вот так. Время туториала. Ставим деревянную палочку и на ней строим металлическую ногу высотой в 4 блока. Уровень скрепления ставим на красный.

На рулетке ставим 0.2 и поднимаем блок на одно деление. На этом блоке ставим еще один блок. Здесь у нас будет тело. Шаг перемещения ставим на 0.5 и ставим два шарнира. Поднимаем тело повыше, чтобы оно было высотой в 5 блоков.

We'll be right back.

Все деревянное перекрашиваем в красный цвет, а два нижних шарнира под ними в желтый цвет. На желтый цвет мы будем ставить масло, а красный мы будем удалять.

Садимся на стульчик и ставим два тортика, чтобы они из нас выпирали, и удаляем нижний. Теперь тортик прикрепляем к телу. Удаляем тортик, ноги готовы, сохраняем, и сейчас давайте пройдем тест. Садимся на стульчик, ставим два тортика и удаляем нижний.

Удаляем все красные блоки и на желтые шарниры ставим масло. Во время этого ни в коем случае нельзя прыгать. Сейчас отключаем фиксацию и проверяем анимацию ног.

Отступаем три деления и ставим шарнир.

Теперь запуск. Ставим в себя два тортика и удаляем один нижний. Теперь удаляем все красные бойки и на желтые шарниры ставим массу. На руках массу ставим максимально высоко.

Теперь делаем декор.

Thank

type of

На этом наше видео заканчивается, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Games, всем пока!